Смотрим дом Франкенштейн из фейковых объявлений. Вот этот красавчик, 220 квадратных метров, 0,07 земли за 21 миллион рублей. Получается 95 тысяч рублей за квадратный метр. Очень неплохое предложение, особенно если посмотреть где он находится. А находится он, со слов объявления дателя, в золотом треугольнике. Это морской порт, а здесь якобы находится наш дом. На минуточку в этом месте квадратный метр стоит от миллиона рублей, а тут такая халява. Давайте посмотрим фотографии. Вот он, красавчик. Озелененная территория, закаленное стекло на балконе, подсветка, бассейн, неплохой ремонт, отлично. И такое надо брать, если бы это было правдой, но правды в этом объявлении нет, а я вам ее расскажу. Вот этот дом на самом деле находится в поселке Веселое, это в Адлере на границе с Абхазией. Стоит он на самом деле 38,5 миллионов рублей и стоит на 2,5 сотках земли. Самое интересное, что этот дом черновой, то есть без ремонта, а вот эти фотографии взятые вообще из другого дома. Он в свою очередь находится на улице Ворошиловградской. Давайте посмотрим на этот дом снаружи, вот он. Одноэтажный красавчик с бассейном, и это даже не дом, это сауна. Внутри у него хороший ремонт, достойный вид на Олимпийский парк и, конечно же, сауна. Вот она, неплохо, а основной дом находится рядом, вот он, он черновой. Улица в градская в свою очередь, известна тем, что живут там довольно зажиточные крестьяне. И купить там что-то ни за 20, ни за 40 миллионов рублей не получится. Этот дом сейчас стоит 88 миллионов рублей. Они продают лучшие фейки. А мы продаем лучшие дома. Обращайтесь.